Давайте сделаем маленькую зарисовку для тех, кто живет с нелюбимым человеком. Есть такие. И вот для них мы сделаем такую зарисовку. Когда рядом нелюбимый или не совсем любимый человек, то нужно себе честно сказать. Я оказалась рядом по той-то той -то причине. Для чего? То есть нужно честно себе ответить на вопрос. Зачем вы оказались? Там, хотела убежать от родителей, а хотела иметь материальное. Ну, мало. Честно сказать себе, зачем я это сделал? Дальше честно себе сказать. Я, не любя этого человека, я мешаю ему жить. Я мешаю ему реализоваться. Потому что мужчина без любви или женщина без любви мужчины, она не может реализоваться, и он не может реализоваться. То есть это обязательное условие творческой реализации, это любовь в адрес человека. То есть вы таким образом должны честно сказать, я мешаю ему реализоваться. Поэтому он не набирает тех высот, он не решает тех задач, да, он может быть... В чем-то успешен, в одном. Но он может болеть, у него могут быть срывы, он может попадать в какие-то проблемные ситуации, он может попадать в аварии, ну и так далее. То есть все может с ним произойти, даже погибнуть может. В том случае, если он лишен любви. То есть это честно сказать. Дальше, логично рассуждая, что я могу сделать в этом случае? Я могу, конечно, уйти от него и освободить его от своего вот, такого. Но все ли я сделала для того, чтобы в этой ситуации проявить себя как женщина? Ну, если честно посмотреть, то, значит не все, скорее всего. Все-таки во мне есть какие-то элементы неженственности, и эти элементы неженственности свои нужно четко обозначить, четко обозначить. Например, походка, одежда, поведение, интонация, нежность и так далее. То есть какие-то просмотреть себя, по... объективно посмотреть, что же я не проявляю вот из того перечня женских качеств. Это нужно для того, чтобы вы увидели, что делать. Когда вы четко обозначите, что вы не делаете, как женщина, то нужно заняться этим вопросом. И тогда честно себе сказать, да, я не проявляю женственность, я не раскрыла женственность, я не люблю этого мужчину или не совсем люблю его, мало люблю, но он, он рядом есть со мной. Следовательно, я его сейчас на данном этапе воспринимаю как учебное пособие для раскрытия своей женственности. Но ну, хоть какая-то польза должна быть от этой встречи, от этого совместного проживания. Вот и используйте это учебное пособие для раскрытия своей женственности. И не бойтесь, это не использование его губа, по большому счету. Потому что раскрытие вашей женственности рядом с этим человеком будет его поднимать, будет его раскрывать. И он в какой-то момент скажет, господи, а зачем я с ней живу? И уйдет другой. То есть он проснется. То есть вы таким образом, раскрывая себя, вы его раскроете. Но не бойтесь. По мере раскрытия себя, или он раскроется и скажет другие слова, вот, кто рядом со мной, и возьмет на руки, и понесет дальше, и у вас что-то заслучает, откроется. То есть, или он оживет, и раскроется, и поднимет вас, и ваши чувства раскроются. Или появится другой, кто заметит ваше состояние, новое состояние. Одно только условие не останавливаться, постоянное развитие вот этих всех качеств, а рядом нелюбимого человека используйте как учебное пособие для раскрытия своей любви, это обоим на пользу, пусть вас не мучает в совести, это обоим на пользу, но это нужно делать каждый день.